Иногда психологи рекомендуют даже разъехаться на какое-то время. Я чувстве кризиса. Что делать? Коучинговая позиция психолога, который должен показать варианты, транслирует ту жизненную ситуацию, ту жизненную историю, которая была у нее в семье. Рисовать генограмму – это такой метод, который предусматривает системная семейная терапия для решения конфликтов. И вы повторяете мамину модель поведения. Нет, это не мой ребенок. Точно так же через суд. Генетическая экспертиза, мы признаем отцовство, мое, 50% твоего. Тут у нас никаких прав и обязанностей просто угу. нет. Каждый решает сам. В Риме, например, назывался институт конкубината. <музыка> Есть, Надо преображаться, это да, то есть нужно что-то менять. Иногда психологи рекомендуют даже разъехаться на какое-то время, но не больше двух недель. Это когда уже кризис или до кризиса? До кризиса есть такое предчувствие, вот сейчас мы поругаемся, никакой брачный договор, ничего нас уже не спасет, да, то есть тут какие-то такие моменты существуют. Можно прийти на консультацию психологу говорить я предчувствие кризиса что делать я чувствую я ему надоеда или он мне уже надоел давайте вместе об этом поговорим а как вы живете зарегистрированы ну нет даже если вы зарегистрированы все равно вы проходите те же самые кризисы просто в браке они mm -hmm. проходят как будто бы более официально а здесь вам может предъявить ваш партнер, что я тебе никто, а вот сам я тебе ничего не отдал. Брак обещала. этот получается зарегистрированный, да? Тоже вот брак такое название, союз, да? союз Зарегистрированный да. союз. Семья. Он державающим фактором является при разводе психологическим, как вы считаете? Да, потому что у нас есть психологический аспект: я что-то разрушу, я разрушаю семью. И начнется да. дележка, да, если брачная Да, договоры. семья Нет. плюс общественное мнение, плюс что скажут родители, страх осуждения. То есть все равно ты проходишь некий стресс, некий кризис. Даже если вот ситуация критическая уже, вот, ну сто процентов вы разведетесь. И все равно многие, приходя ко мне на консультацию, говорят одну и ту же фразу. Что скажут род... Я не могу, что я скажу родственникам? Мне стыдно им сказать. То есть в принципе они хотят? Да, потому что для них, для их родственников рушится какой-то идеал, стереотип вот этой семьи, которая создана, вы уже прожили вместе, у вас нажитое имущество, может быть, бизнес, дети выросли, и вы вдруг почему-то захотели развестись. То есть получается что? Вся та жизнь была ложью, как будто бы, да, я себе врала или он себе врал. Или что? Или а, боятся осуждения. Вот я сейчас заканчиваю отношения, я выхожу снова замуж. Ага, про меня скажут что? То а как это я... в гражданском браке, да, в кавычках да, такого то есть нет, я такого же никому никто, не да, никому не обещала, да, ну ты мне никто, я удобно не... получается, удобно, да. и с одной стороны у меня есть муж, да, в кавычках, и с другой стороны, ну я не с мужем разведусь, развожусь, а да, да, с парнем никто, ответственности тоже никакой, да. никакой удобно эта штука, да, гражданский брак, ну в какой-то степени психологический, как? да. психологический, но опять же, если вы человек самостоятельный, вы сами принимаете решения. А если вы еще не совсем сепарировались, у вас есть семья, родители, которым, возможно, не допустят такие отношения, скажут: как так? Просто так жить не надо. Давайте сначала свадьба Это а потом, более молодое да, поколение. Ну, там... есть сейчас такие родители, которые придерживаются такой традиционной точки зрения и не допустят. Или сами дети слушают своих родителей. Хотя бывают такие... Кто дети, не... которые помладше, да. да или которые непослушны, они куда-то поехали, прожили в этих гражданских отношениях. И все равно, если там они стратили, они вернулись куда? К родителям. К родителям. Они вернулись, и не совсем это как бы двойной стресс. То есть там у меня ничего не получилось, и здесь я снова возвращаюсь, куда... Опять своим родителям, которых я вынужден слушать. Угу. Эльвира, смотрите, вот, например, сейчас зрители нас посмотрят, скажут, ага, понятно, гражданский брак – это плохо. А сами живут в гражданском браке. Вот приходит женщина домой, говорит, все, вот я посмотрела психолога Эльвиру, вот она говорит, плохо, я тоже так считаю, полностью согласна. Вот что делать? А муж гражданский говорит, ну, мне все равно, как, ну, считай. Угу. И, вот, и что в этом случае делать, когда вы уже живете в гражданском браке? Разъехаться. И... Как-то узаконить, только разъехаться. разъехаться да. Да. То есть пока вы продолжаете жить вместе, ну, как некоторые психологи говорят, мужчина ничего не будет менять, то, что работает. Оно уже работает. Ну, зачем его менять? То есть давить на него, заставлять жениться, он же не будет. То есть вы либо ставите условия, «давай поженимся» как-то мягко, да, преподносите. Мягко или стрессом? Ну, я, ум... я думаю, что надо тоже какой-то момент определенный, да. Подождать и как-то намекнуть. Если как бы намек не понят, можно просто сказать: у нас тогда-то свадьба. Я принимаю решение. Ты как поднимешься? Сама женщина, Почему? Да? я тебе принимаю. Давай распишемся, давай, распишемся, давай да. узаконим. Ну да. А вот если он соглашается, замечательно. А если не соглашаются. Говорит: ну, ой, зачем? Там, зачем? У нас да, же и так там. все хорошо. Вот угу. как вы говорите, работать, значит, правда, только разъезжаться. Угу. Ну, она говорит: у меня есть желание выйти замуж. Если а... ты меня не берешь, значит, а мне вот берешь что-то другое. А то же самое: что там паспорт ничего не меняют, что у вы... тебя не меня она для меня меня, меня, вот для, так меня да, для меня то есть если реально оно тебя беспокоит делает. Вот а если тебя и так устраивают живи <связь> интересно конечно да, то есть такой момент это каждый решает для себя потому что некоторые вообще живя в конфликте они думают что вот они решают конфликт и когда они приходят к психологу мы не должны советовать, но мы рассказываем о тех решениях, которые могут произойти, если они что-то изменят. Вот вы измените. Впрочем, как и юрист. Да, то же самое, как и юрист. Вы говорите, давайте вот так мы сделаем, также проще. Вот, так, есть же варианты, а выбирайте. Вот есть сами. Вариант. Выбирай, выбирайте сами. Если э, человек не выбирает а разумные вариант, а продолжает быть э, в конфликте, в обидах, в ссорах, складывается впечатление, что он наслаждается этим моментом, что у него просто и у нее вкус к счастью жить вот в депрессии. Неосознанно, да? Неосознанно, да. То есть она этим наслаждается. Она не хочет завершить, она продолжает по инерции это опять а же. Вот делать. если ей психолог говорит: вот ты неосознанно вот, любишь страдать. Вот любишь что? страдать, да. Можно так сказать. Вы любите страдать это грунт. Она в это поверит. Не всегда. То есть нужно как-то подвести, что она выбирает. Или дать возможность, дать домашнее задание, выбрать что-то другое, выстроить какую-то стратегию. Но это в большей степени уже какая-то коучинговая позиция психолога, который должен показать варианты. «Давайте так, давайте так, давайте так». То есть в любом случае, когда к нам приходит клиент, мы видим картинку в целом, точно так же, как и вы видите выходы из ситуации. Мы это видим в целом, и нужна наша задача – идти за клиентом, да? то есть показывать, что вот есть какие то варианты, почему это у вас. Бывает, кто-то пережил какую-то стрессовую ситуацию, и последствия этой ситуации он транслирует в эти отношения. Да? То есть, вот как бывает, даже с тем же брачным договором составляют его те, кто ошиблись в каких-то предыдущих отношениях. Да? Или незавершенный конфликт кто-то тянет в существующие ныне отношения. И как бы мы тут ни старались, пока тот конфликт не завершен, он будет постоянно напоминать о себе в этом союзе. А вот интересно, а девушка, которая уже была в гражданском браке, она потом, они вступают еще раз, понимая, что это ни к чему не приводит? Угу. Как у вас на практике? Угу. Есть такое, что вот у девушки в основном одни гражданские в кавычках браке С одного вышла, в другой ушла. вот это с чем связано? Вроде бы она же понимает, это ни к чему не приведет. Низкая самооценка. Соглашается жить и так. Угу. Зная, смыс... что уже в предыдущем так было. Так было. Да, не сделала никаких выводов ситуации, то есть все так уст... или устраивают страдания, не хочется ничего менять. А может быть такое, что действительно, она так и хочет. Вот она, она так говорит, и хочет. Вот меня может это устраивает. Быть, да. Даже не страдать, а вот просто бывает или не бывает, например, люди, которых реально устраивает гражданский брак, угу. ну просто сожительство. вот, Ну не хотим мы регистрировать. В Бывает, в основном это неосознанно, когда девушка, она транслирует ту жизненную ситуацию, ту жизненную историю, которая была у нее в семье. Обычно это не осознает. Даже да? говоря, Например, что я осознаю, что я хочу так, на самом деле она не, не осознает. Потому что, когда она приходит на консультацию, мы начинаем с ней рисовать генограмму Это такой метод, который предусматривает системная семейная терапия для решения конфликтов, где каждый человек может посмотреть, какие тенденции семьи, развития, какие ресурсы у семьи, какие бывали, какие даже возможно какие-то хронические заболевания передаются по наследству, что было в семье, что у вас. И когда я задаю вопрос, давайте посмотрим, а что у мамы? То есть точно мама так точно же. так же, да. То есть она такая, такую же жизнь прожила, и вы повторяете мамину модель поведения. Проанализируйте, зачем это вам? Люди даже не осознают и не делают вывод. И когда вы им это показываете: вот смотри, ты делаешь точно так же, у нее что-то меняется в сознании. Это бывает очень болезненная ситуация. Признать как это, как снег да, на голову. Да, да, я да. веду себя так же, как мама. Ой, неужели я такая же? Я же себе говорила: никогда не буду так, как мама. Да? То есть очень сильные обиды на маму говорит: я не буду, как мама. Да? Наше сознание воспринимает я не буду мамой, и все. Она не встречается. Но по факту делает точно так по же. По факту она даже мамой не становится. То есть она не подпускает мужчин близко. Она общается, встречается, разрывает отношения, или тоже поживет с кем-то и убегает, либо ее бросают. То есть эта модель. Но которая, это лечится. Это если все можно лечится так сказать, осознанием, это терапией. Да, это все можно поменять только при вашем желании. Из этой ситуации можно выйти, если мы этого захотим. Юлия, например, вот такой вопрос. Если ребенок рожден вне брака, то есть кто несет ответственность, кто принимает решение? То есть мы говорим о сожительстве. Да, да? мы вот говорим пара о Пара живет, у них рождается ребенок. Ну тут несколько, да, два, например, пути есть. Первый путь, если, например, отец признал отцовство. Признал отцовство. То есть, да, вот у, -у. у него все отчество, да, у ребенка. Дал свою фамилию. Отца права, да? Но мы же понимаем, что это ребенок рожден не брака. То есть что в этом случае делать, когда все хорошо, понятно. Они как в браке, точно так же оба принимают участие супруга, воспитание, участие в воспитании да? ребенка. Угу. Когда они расходятся, да, вопрос, что делать. Тут то точно так же, да, отец законный может претендовать э, на время э, к этому ребенку, на воспитание. Это делается точно так же через суд, судебном порядке, либо достигается код соглашения. Соглашение о местонахождении, с кем нахуй, будет жить ребенок, сколько по времени, с кем он будет да, находиться. Но есть и другие случаи, например, тоже раз когда в таком сожительстве рождается ребенок, у ребенка да, по документам нет отца, и, например, пара распадается, что делать матери, да? как на алименты да, подать, с одной стороны, в браке-то и не были, по факту получается, здесь уже идет долгая история, это точно так же, если отец... Не хочешь платить алименты, там, да, бывает такое, отец-ребенка, либо он же говорит, нет, это не мой ребенок, точно так же через суд генетическая экспертиза, мы признаем отцовство, доказываем и только потом подаем на алименты. И mm -hmm. только потом мы решаем, да, вот после признания уже, да, что бывший сожитель действительно отец этого ребенка, что вот мы оставляем право быть за собой, если хотим, да, что ребенок будет оставаться жить с нами. То есть только через суд, да, подытожим, как мы говорим. Тема сожительства, она очень такая сложная. Вот с юридической точки зрения, да, вот с моей стороны могу сказать, здесь одни минусы. Почему? Потому что юридические права, не только супруги, но и супруга, они никак не защищены. Не защищены имущественные права, то есть да, непонятные вопросы с детьми. то есть Когда мы в браке, в официальном, гражданском, зарегистрированном в браке, тут у нас все понятно. Да? Там законодатель, семейный кодекс дает право на вот, 50% брачного имущества мое, 50% твоего, либо мы заключаем брачный договор с детьми тоже понятно, то есть как, ему, как и отец, так и мать имеют право на ребенка. А в гражданском браке, именно в сожительстве, да, в гражданском браке принято сейчас это называть, тут у нас никаких прав и обязанностей просто нет. А то, что устно, как мы знаем, то, что не зарегистрировано, это все остается в устном порядке, и после распада пары да, эти все устности забываются всегда можно сказать, а я такого не обещал. То есть с своей точки зрения могу сказать, что гражданский брак, сожительство, с юридической точки зрения, это сплошные минусы. Вот вы что скажете? Я тут полностью согласна. И с психологической точки зрения минусов гораздо больше. Больше сложностей, больше каких-то вопросов, больше неясностей. Опасений, даже жизнь, на в стрессе, когда ты... И ну, На самом деле никому не рекомендуем это. Лучше всего, конечно, заключить официальный брак, если вы уже приняли решение, если вы любите друг друга. Обезопасить Поэтому... себя как-то, но ну, а там, конечно, дело за вами. Да, каждый делает свой вывод, каждый решает сам, что вы выбираете. В любом случае, юридические вопросы, психологические вопросы мы вам в этой ситуации поможем решить. Не Нерешено, неразрешаемых вопросов, скажем так, нет. То есть в любом случае, даже если вы все-таки по каким-то причинам решили, что сожительство для вас это хорошо, да, подходит, то э, все равно не надочаивается. Любой вопрос решаем, даже при таких обстоятельствах. Ну, надо сказать, что тема сожительства, она всегда была, и есть и будет. То есть это явление не новое, только, возможно, она как-то раньше называлась в других да, странах. Да, в Риме, например... Э Назывался институт конкубината. И там, когда мужчина и женщина жили, это не, не всегда была пара. Например, мужчина называл это вот моя конкубина, вот сожительница. То есть так это и называлось. То есть, по сути, она была его любовницей, да? Ну, не, они могли не состоять в любовных отношениях. Ага. Это именно сожительство. Вот. А могли и состоять моя конкубина. То есть у него могла быть и жена, и... Нет, нет нет, нет о, это. это это уже другое она могла бы и быть но ты же живешь с женой а если ты живешь с кем-то то есть что такое вообще сожительство если мы не говорим о гражданском браке сожительство это просто когда человека живут вместе у них никаких прав и обязанностей нет там просто вот просто живут вместе на одной территории угу. это конкубинат института было такое, да? уважаемые зрители спасибо вам за внимание за то что были с нами задавайте свои вопросы мы обязательно ответим вам в комментариях какой брак вы выбираете гражданский брак или сожительство или официальный брак в котором ваши права защищены вы выбираете сами спасибо вам за внимание с вами была я психолог эльвира емельянчикова системный семейный терапевт гипнолог и моя гостья практикующий юрист волкова юлия витальевна до новых встреч друзья